Ну да, посмотрим, что у нас творится на районе. интересного питомца. Ой, я уже хочу посмотреть, где он, где он? Ой, Роберт, спасибо тебе, конечно, огромное, но такого сюрприза, честно говоря, я боюсь. Да нет, Машал, это совсем другой питомец, я вам сейчас покажу. Вот он, смотрите. Ого, это что такое интересное? Мне сказали, что это питомец, он очень классный и должен скоро появиться на свет. Эм, ребят, я очень устал. Вы пока здесь разбирайтесь, а я пойду отдохну. Э -э -э -э. <зыв> ну, и что с ним делать, а? Когда то он должен появиться? Эх, вы недалекие, я вот знаю. Этот шаг похож на яйцо, а значит, его нужно высиживать. Я буду его греть, греть, и тогда он появится. Хе-хе, <свы> Крепыш, ты что, будешь ему мамой? Ну ты, маршал, даешь. Ну какой мамой? Я буду ему Папой. будет ему папой! Ну вы даете, ребята! Это никакое не яйцо, а лол-сюрприз! И там внутри находится питомец, и его не высиживать нужно, а открыть! Вот вы даете! Слышишь, грелка? Она ну оттуда! И ничего, и не грелка, и хотел сделать как лучше! Откуда ж мне было знать, что это какой-то там лол-сюрприз, ну? Привет, девочки и мальчики! Давайте поможем нашему крепышу открыть Лол-сюрприз, чтобы он увидел, какие питомцы здесь попадаются. Жду, не дождусь увидеть, кто же там спрятался. Не будем заставлять Крепыша ждать. А вот и наша первая подсказка. Здесь нарисовано платье и стрелочка вверх. Посмотрим. Я пока ничего не понимаю. Здесь у нас наклеечки. Посмотрите, ребята, здесь даже желтый шарик таким же цветом, как и наш Крепыш. Крепыш, это точно шарик для тебя. Но ну все, Крепыш, осталось еще чуть-чуть. Вот так. И... Оп-ла! А песочек у нас нежно-розовый, как Скай. Так... Ух ты, какая она разноцветная, смотрите. Здесь такой прям насыщенно-малиновый цвет с желтой крышечкой. И еще вот такая вот картонная накладка голубого цвета. Мне очень нравится. Мне уже самой не терпится посмотреть, кто же это. Итак, сейчас мы откроем совочек. И точно узнаем, хотя бы примерно, кто же нам попадется. И это, это, это, это... О, смотрите, это будет кошечка! Ой, какой классный совочек, Он бирюзового цвета! У нас еще здесь спрятался аксессуарчик! А ну-ка, дополнительный! Ой, это очки! Ой, какие хорошенькие! Кажется, я уже догадываюсь, кто нам должен попасться! Ребята, а вы знаете? Вы ее уже сегодня видели? Точно видели! Скай! Посмотри, у этой кошки такие же очки, как и у тебя. Ха -ха. Ага. и тоже розовые. Открываем. Один, два, три. Ой, какая красотка. Смотрите, какая у нее классная малиновая челка. И оранжевые волосы. И она сама такая рыженькая, полосатенькая, как тигренок. И с зелеными глазами. В принципе, как у кошки. Очень хорошенькая. Смотрите, какая классная. Ребята, а если вы любите кошечек, поставьте лайк нашему видео! Вах, вах. А теперь давайте откроем песочек! Ой, какой он красивенький! Такой же ярко-малиновый, как и бутылочка! И челка у нашей кошки! Давайте! Отыщем наши сюрпризики! А ну-ка! Давайте все ко мне! Ой, какая красота! Это ботиночки! Разноцветные! Желтые и розовые, или, точнее, малиновые. Давайте обуем нашу кошечку. Очень классные ботиночки, смотрите, они здесь с бантиками и с такими рюшечками. Это белые носочки. Какая классная у нас кошечка. А знаете, где вы ее видели, ребята? Да вот здесь, на первом слое нашего лол сюрприза. Вот она, наша кошечка. Ой, моя ты хорошенькая, моя кота булечка. Мяу, мяу, мяу, мяу. Бр -бр -бр -бр -бр -бр -бр. Ой, какая прелесть. Крепыш, а ты знаешь, что такая прелесть еще может менять цвет? Как это цвет менять? Ты чего, хамелеон? Я тебе сейчас все покажу. Давай, котеночек, посмотрим, что ты умеешь делать. Нет, друзья, эта кошечка цвет не меняет. Но она же может делать еще что-то. Давайте мы ее накормим. Ну как, поела? Ну, а теперь показывай свой секрет. Она у нас писает. Вот это умение. Смотрите, а вот и наша кошечка. Китти не он. неон. И она у нас писает, <свят> но цвет не меняет. Вот это да, это моя кошка. <свят> Какие у нее крутые способности. Ребята, если вам понравилась моя котопусечка, то не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал обязательно. Ведь самые интересные видео у нас еще впереди.